Приветствую на моем канале, меня зовут Елена Туманова и сегодня у меня важная новость. Сегодня у нас на платформе KMAT Club запущен бесплатный тест проекта Inside Turbo 4. Тест абсолютно бесплатен, вам не нужно оплачивать роялти или переводить какие-либо средства для участия. Если вы уже зарегистрированы в проекте, вы просто переходите в Insign Turbo 4 и в тестовом режиме вы просто нажимаете кнопочку «Купить места». Итак, первое место стоит 12,5 USDT Tether, повторяю, сейчас идет тестовый период, покупать ничего не нужно, вам нужно зайти в свой кабинет, если вы уже зарегистрированы, и если еще у вас нет регистрации, но вы хотите поучаствовать в тесте, ссылочка внизу под видео, заходите, регистрируйтесь и участвуйте в бесплатном тесте. Итак, давайте купим место один. Вот сюда необходимо указать кошелек, с которого будут совершать покупку мест в InSign Turbo 4. Важно! Перевод необходимо совершать строго с указанного кошелька, в противном случае – вы можете потерять свои средства. Платформа Кеймат не несет ответственности, если вы в данном поле укажете один кошелек, а перевод совершите с другого. На данный период времени, для того, чтобы участвовать в тестах, вы себе откроете кошелек TronLink и поставите вот сюда адрес. Итак, ставим сюда кошелек TronLink. Система его проверила и нажимаем «Ок». Иксы уже рядом. Вы создали заявку на покупку мест. Вам необходимо совершить перевод по указанным реквизитам в течение 30 минут. «Ок». После того, как система проверила ваш кошелек, вам не нужно никуда переводить средства – Напоминаю, сейчас идет тестовый период, и он совершенно бесплатный. Далее вы переходите в «Мои места» и видите, что первое место в площадке у вас уже оплачено. Итак, первая площадка готова. Далее опять переходите «Покупка мест» и покупаете второе место. Вновь указываете кошелек, если он у вас еще не указан. Ну вот у меня он уже тут указан. Окей. Okay. И опять вам. Вы создали заявку на покупку мест. Вам необходимо совершить перевод по указанным реквизитам. Нажимаем «Окей». Okay. Вам вновь выставляется счет, но в данный момент вы его не оплачиваете. И переходите в «Мои места». И пока я покупала вторую площадку, смотрите, у меня уже два места оказались заняты на первой матрице. Ну что ж, отлично. Ожидаем следующих участников. Я оплатила вторую матрицу. И теперь мне нужно оплатить третью матрицу. Покупка мест. И купить одно место. Третья матрица стоит 50 долларов. Купить одно место. Кошелек здесь уже высвечивается автоматически. Окей. Окей. И опять возвращаемся в мои места. И давайте смотреть. Итак, первая матрица. То есть подо мной уже два оплаченных места. Четыре места ожидают участника. Переходим на вторую площадку. Здесь у меня оплачено и переходим на третью площадку. Площадки оплачено. Ну что ж, вот и все, что вам нужно сделать в тестовый период. И сейчас мы просто наблюдаем, как в полном автоматическом режиме будут заполняться наши места. Хочу вам напомнить, что заходя на платформу KMAT Club и участвуя в нашем новом проекте Insign Turbo 4, вы можете зарабатывать в совершенно пассивном режиме, даже работая в матрицах. Единственное отличие между активными и пассивными участниками – это количество иксов, которое каждый заработает. Помните, что сейчас тесты IT4 это моделирование реальной ситуации, поэтому то, что у вас происходит на тестах, с большой вероятностью произойдет при полноценном старте. Если вдруг какие-то неточности или ошибки возникают, необходимо обращаться напрямую в службу поддержки. Ссылочка будет внизу под видео. Обращаться нужно в Телеграме. Если что-то непонятно, пишите мне лично, я помогу вам совсем разобраться и мы вместе с вами будем зарабатывать еще и на Turbo 4. Очень важно знать. Когда у нас запустится реально проект Turbo 4, а это будет уже очень-очень скоро, вам необходимо иметь на вашем личном трон кошельке, который поддерживает USDT, TRC 20. Это может быть тронлинг, я использую, либо если у вас есть какие-то другие кошельки, нужную вам сумму USDT для покупки мест в пассивной матрице. Все ссылочки, как создать кошелек TronLink, как оплатить годовое роялти, маркетинг план IT4, все это будет внизу под видео. И ссылочка для регистрации в мою первую линию тоже будет внизу под видео. Принимайте участие в бесплатном тестовом режиме, зарабатывайте иксы вместе с нами и конечно же помните, что несколько дней тесты будут бесплатны. Мы моделируем реальную ситуацию. И, соответственно, все, что вы увидите у себя в кабинете, с большой долей вероятности будет происходить на самом деле, когда Turbo 4 запустится в полном объеме. Ну, а я с вами прощаюсь и до следующего видео.